Дорогие братья и сестры, в эфире беседы о православии в начале было слово. 30 сентября Русская Православная Церковь отмечает память святых мучениц, веры, надежды, любови и матери их Софии. В правлении императора Адриана в Риме жила вдова. Звали ее София, что в переводе означает «премудрость». Апостол Иаков писал, что премудрость чиста, скромна, полна милосердия и добрых плодов. Согласно апостольским словам, жила благочестивая София. Так она воспитывала из своих дочерей – веру, надежду и любовь. После рождения младшей дочери София овдовела. Сватались к ней мужи честные, добронадные, сенаторы, патриции из древних римских родов, богатые военачальники, однако она дала обед сохранить верность супругу и вновь замуж не вышла. Нелегко было Софии одной воспитывать трех дочек, но она помнила слова апостола Павла о том, что истинная вдовица надеется на Бога и пребывает в молитвах день и ночь. И София верила, что Господь не оставит ее и детей. Она была христианкой, так и воспитывала и дочерей в христианской вере. Пока каждая из них была младенцем, мать рассказывала им об Иисусе Христе, о Божьей Матери, о святых угодниках, о церковных таинствах. Когда же девочки подросли, она обучила их грамоте, и они уже сами читали Евангелие и апостольские книги. Слухи о странной семье, живущей затворнической жизнью, разошлись по Риму, возбуждая любопытство. Большинство римлян весь день проводили на улице, на форуме, в цирке, в садах, банях, на городских празднествах. Дома они только ночевали. Но София и ее дочери, по слухам красивые и привлекательные, почти не выходили из дома. Любопытство родило подозрения: Почему они живут не как все? А мать и дочери дома читали и молились Господу. Правитель той части Рима, где жила с детьми София, претор Антиох, пожелал познакомиться с необычной семьей. Антиох ненавидел христиан и хвастался, что у него на них чутье. Он христианина и за милю как хорошая собака-зайца. «Меня не проведешь», — посмеивался он, говоря друзьям. «У меня на них глаз наметан. Только гляну, сразу вижу — христианин». Враг императора, да живет он вечно, и Рима. Придирчиво рассматривая явившихся к нему мать и ее дочерей, Антиох отметил их скромные, простого пошива одежды. Простые, без всяких, всяких украшений прически. Антиох знал, что София богата. Ведь спокойный муж оставил ей порядочное наследство. Значит, она преднамеренно так бедно оделась сама и детей одела не лучше. Богатые люди предпочитают одежды из шелка, а тут самая дешевая льняная ткань. Уж не христианка ли она? — заподозрил Антиох. В покоях правителя стояла бронзовая статуя императора Адриана с небольшим алтарем перед ней. «Достопочти, моя Матрона! — лукаво сказал Антиох. — Ты можешь идти, но перед уходом возли вина и воскури фимиан, Перед статуей божественного императора. Я не могу сделать это, тихо, но твердо ответила София. Почему? Я христианка и не поклоняюсь идол, идолам. Я так и знал, хлопнул себя по колену Антиох. С чего вы думаю, в доме богатого человека наряжаться в обноске, которые рабы не надели бы? И девчонки твои христианки? Да, и мои дочери тоже. Антиох не имел права наказать Софию, ведь она была римской гражданкой, но тут же дал знать о случившемся императору Адриану. Сразу же последовало повеление привести Софию с детьми в императорский дворец. Когда София с дочерьми вернулась Антиоха домой, у двери ее дома ждал центурион с отрядом притрианцев, то есть римских солдат. Молча он подал Софии, скрепленные серебряными кольцами, две восковые таблички. «Можно нам войти в дом?» – спросила она у Центуриона. «Только поскорее, у меня приказ». «Доченьки мои родные!» – затворив за собой дверь, – сказала София, обняв детей. «Наступила пора показать, что мы христиане. Помолимся, чтобы Господь укрепил и не оставил нас четверо они опустились на колени и обратились к Богу с молитвой. «Всемилостивый Боже, не оставь нас! Пошли нам святую твою помощь, чтобы не убоялись страшных мучений. Пусть ничто не отторгнет нас от тебя, Бога нашего!» Центурион постучал в дверь рукоятью меча. «Пора!» На улице легионеры окружили святых мучениц и повели во дворец. — Воины, — сказала София, — зачем вы пришли за нами? Разве мы хотели скрыться? Мы повинуемся императору, как граждане, и пришли бы к нему по первому его зову. Легионеры молча топали по каменной мостовой в своих подбитых гвоздями сапогах. Взявшись за руки, святые угодницы шли по Риму, подняв глаза к небу с сердечным воздыханием и тайной молитвой. Император Адриан восседал на изукрашенном накладным золотом кресле в большом зале, на мраморном полу которого была мозаика, изображавшая штурм Карфагена. София с дочерьми остановилась в трех шагах от трона. У императора были светло-голубые глаза, тонкий сухой нос, волосы его были уложены по последней моде. Забитки волос, как мелкие волны, бежали по лбу и вискам. Только тонкие, плотно сжатые губы, делавшие рот похожим на щель, портили впечатление от приветливого взгляда, с каким император смотрел на своих гостей. «Тебя я знаю, зовут София», — сказал он. «А какие имена у твоих дочерей?» «Старшая Вера». «Сколько ей лет?» «Двенадцать». «Только двенадцать? А ведь какая красавица! Прям невеста на выдание, пошутил Адриан. «Средняя надежда. Ей исполнилось десять лет, а любовь девять». «Так это правда, что ты христианка?» «Да», – громко ответила София, – «я верую в Господа Иисуса Христа, Сына Божия. Он принес миру весть о спасении. Имени Его должен поклоняться каждый род». «Довольно, достаточно», – остановил ее Адриан. «И дочери твоей христианки?» «Да, тоже». «Я завал твоего супруга. Он был трибуном во втором легионе Минервы, которым в дакийском походе командовал я. Достойный был римлянин, чтил заветы предков». «Что же случилось с вами?» Софья промолчала. Покойный супруг живо вспомнился ей, уже близкий к тому, чтобы принять святое крещение, он скончался внезапно. На маневрах легиона он неудачно уполз с коня. «Так-так», — постукивая отполированным розовым ногтем по подлокотнику кресла, — говорил Адриан. «Из уважения к твоему супругу даю вам два дня, чтобы вы одумались и поняли ложность вашей веры. Увести». Подошла дворцовая стража, и Софию с дочерьми повели из зала. «Подумай о судьбе своих дочерей!» — крикнул догонку ей император. «Им еще жить!» Святую угодницу с дочерми поместили в дом знатной римлянки Палладии. Дом был просторный, с бассейном посередине, с примыкавшим к нему садом. Но святые угодницы даже не взглянули на золотых рыбок, резвившихся в бассейне, и ни разу не вышли в сад. Поставив в отведенной им комнате на стол... Сделанные из веточек кипариса крест, они молились Господу. «Не устрашитесь мук, дорогие мои!» — говорила мать дочерям. «Муки временные, приходящие, но Царство Божие бесконечно, а милость Господня и любовь Его беспредельны. Молитесь Господу, и Он не оставит вас в испытаниях». На третий день Софию с дочерьми снова привели к императору. Адриан восседал в том же кресле, но в правой руке он держал скипетр из слоновой кости с золотым орлом на навершии. За эти два дня Адриан обдумал, как ему поступить. Встретившись взглядом с Софией, он понял, что эта женщина не уступит, не отречется от Христа. Лучше начать с детей, их легче сломить. Адриан пристально посмотрел на стоявших перед ним и увидел, как молодая и красива София, как украшают ее уложенные венком на голове тугие косы, как благородное ее лицо. Он перевел взгляд на девочек. Сам император был бездетен и с особой нежностью относился к детям. Девочки смотрели на него, как обычно смотрят дети на взрослых, доверчиво и открыто. Слегка смутившись от их ясных взоров, Адриан отвел взгляд в сторону. «Недавно я принимал вас как хозяин, принимая гостей», — сказал он. «Сегодня перед вами судья. Обдумывайте ваши ответы, ибо от них зависит ваша жизнь». София хотела что-то сказать, но Адриан, нахмурившись, знаком приказал ей молчать. «Уведите ее. Я буду говорить с детьми один». Дворцовый страж взял Софию за локоть и отвел к колоннам, обрамлявшим зал. «Девушка», — обратился Адриан к вере, — «мне жаль твою молодость, твою невинную красоту. Я говорю искренне, без лукавства. Поклонись олимпийским богам, которым поклонялись твои деды и прадеды. Я подарю вам просторную виллу на берегу моря. Ты и твои сестры получите прекрасное образование». «Если ты исполнишь это, клянусь орлом Юпитера, я назову тебя своей дочерью». «В противном случае нет, государь, не рабея, что разговаривает с самим императором, сказала Вера. Наш земной отец умер, и мы не желаем себе иного отца, кроме Отца Небесного. Ему одному мы хотим повиноваться, его заповеди хотим исполнять». Угроз двоих не боимся, а желаем пострадать за Господа нашего Иисуса Христа. Адриан был изумлен. Такие слова прилично было слышать от взрослого мужа. А ведь перед ним девочка, почти ребенок. И вы согласны со своей сестрой? Спросил он младших девочек. Да, конечно. Тоненькими детскими голосами отозвались Надежда и Любовь. Кто же научил вас таким словам? Мать? «Нет, государь!» – с другого конца зала подала голос София. «Их научил этому не я. Их просветил Святой Дух, Утешитель. Дух истины, просвещающий всякого человека, приходящего в мир». «Что за люди христиане?» – задумался Адриан. «Вот несмышленные дети. Им бы в куклы играть. А они говорят о каком-то Святом Духе, о Отце Небесном. Дети, а рассуждают как взрослые о таких вещах. И это обычные, это римские дети. Они выросли здесь, где все веет древней стариной, старинными обычаями, благодаря которым рос и возвеличился Рим. Сначала, так говорят дети, за ними подхватят взрослые. Тогда конец, погибель великой римской державе. Эти девочки опаснее варваров, германцев, даков и парфян что как хищные волки рвут тело империи. Император посмотрел в сторону, где на готове стояли с орудиями пыток палачи. «Дитя, — как можно нежнее сказал Адриан, — поверь, я не желаю тебе зла. Принеси жертву владычицы лесов и полей, охотницы Диане, и я вознагражу тебя. Не знаю владычицы лесов Дианы, знаю одну владычицу, Богородицу» адриан кивнул головой звероподобные палачи набросились на девочку сорвали с нее легкую тунику засвистели плети Адриан ожидал услышать детский крик девочка молчала словно не чувствовала боли палачи развели костер и накалили на нем железную решетку прутья решетки покраснели наконец побелили от большого жара на эту решетку и положили веру Адриан поморщился, зажав пальцами нос. Сейчас запахнет горелым мясом. Но невинная девочка лежала на раскаленных прутях, как на ложе, сплетенном из ветвей деревьев. Адриан не верил своим глазам. В путешествиях он объехал почти весь обитаемый мир, но не слыхал и не читал ни о чем подобном. А девочку привязали за руки к веревке. И опустили в котел с кипящим маслом. Однако она сидела в котле, словно тот был наполнен прохладной водой. «Не может быть!» – прошептал император. Подбежал к котлу и остановился в двух шагах от него. Ближе нет подойти, так силен был жар костра. Девочка смотрела на него из булькавшего и брызгавшего кипящими брызгами котла. «Ведьма! Волшебница!» – прошептал Адриан. Расудок его отказывался принимать увиденное. Отрубите ей голову, коротко приказал он. Сверкнул меч, и головка Веры упала на песок, заливая его алой кровью. Надежда и любовь вздрогнули, увидев мертвую сестру, подругу их игр, забав и молитв, и взглянули на мать. София, воздев очек, не обумолилась но две больших слезы потекли по ее щекам. Подняв голову Веры за косы, палач показал ее императору. «Покажи лучше ей», — сказал Адриан, указав на Софию. Палач поднес головку Веры прямо к лицу матери. София нежно взяла в ладони милое лицо и поцеловала в запекшиеся кровью губы. «Дитя мое!» Теперь, подозвав надежду, Ласково сказал ей Адриан. «Ты видела, что бывает с теми, кто не повинуется моей воле. Принеси жертву великой Диане, чтобы и тебе не было хода. Разве я чужая своей сестре? Разве не от одной матери мы родились? Разве не то крещение получила я, что и сестра моя? Разве не одни молитвы живут в наших сердцах?» Отвечала девочка. «На мгновение...» Что-то жалостливое шевельнулось в душе Адриана. Не все воины, побывавшие в битвах, ведут себя так перед лицом смерти, как эти девчушки. Насупившись, он кивнул головой. И вновь засвистели плети, вновь пылал костер, невинное детское тело рвали железные ключи, вновь булькало в котле кипящее масло. Кто бы не задумался над виденным, кто бы не уверовал во Христа при виде столь явных чудес... И ведь детей нельзя было обвинить в волшебстве, как обычно обвиняли христиан, стойко терпевших невыносимые муки. Слишком юны были дочери Софии, чтобы владеть приемами волшебства. Но сердце императора было так омрачено злобой к Господу, что, согласно Евангелию, он смотрел и не видел. И опять прозвучало «Отрубить ей голову!». Палач привычным жестом поднял меч, и мученица надежды, бездыханная, упала рядом со своей старшей сестрой Верой. Настал черед младшей Любови. И ее Адриан попробовал сначала обольстить ласками, ведь она-то была совсем дитя. С ней он надеялся достигнуть успеха. Но ни лесть его, ни ласки не тронули душу Любови. Была она ребенком, но смерть старших сестер у нее на глазах сделали ее душу взрослой. Слова, каких еще недавно не было в ее голове, рождались сами в детском сердце, когда она смело и твердо отвечала императору. Была казнена последняя дочь Софии. Адриан думал, что уж теперь-то София ослабеет и отречется от Христа. Какая бы мать устояла, увидев смерть своих трех дочерей, которых родила, выкормила, воспитала, чьими колыбельками провела столько бессонных ночей, чем, успехов, чем успехом в грамоте и заучивании и молитв радовалась, С кем тайна ходила в подземный христианский храм, И там причащалась святых христовых тайн. Какое женское сердце устояло бы и не дрогнуло. Но взгляд матери трех мучениц был спокоен, светил и непоколебим. Палачи уже было протянули руки к Софии, «Не трогать ее!» — приказал Адриан. «Злая мать, не пожалевшая детей своих, прочь с глаз моих! Видеть тебя не хочу! Волчица жалеет своих щенят, а ты? Долой, убирайся!» «Они обрели вечную радость на небесах!» — начала говорить София. «Не хочу слушать!» — наслушался, вне себя не сдержавшись, закричал Адриан и заткнул уши. «Убирайся, пока я не приказала отрубить голову и тебе!» Мать, приняв тела дочерей, положила их в гроб, сделанный один на троих, и похоронила дочерей на высоком холме за городом. Три дня она не отходила от могилы, плача и молясь Господу. И через три дня Господь призвал мать трех святых дочерей к себе. Так премудрая София и жизнь свою закончила премудро, принеся в дар святой Троице Трех добродетельных дочерей своих. Веру, надежду и любовь. Дорогие братья и сестры, пример вот христиан Древнего Рима да, показывает нам, как нужно беречь нашу веру. Слава Богу, мы живем в такое время, когда нас не предают на физические муки за Христа. Но мы тоже можем беречь и сохранять нашу веру. Читая Евангелие, исполнять заповеди, ходить в храм, поси... посещать больных, оказывая милосердие всем нуждающимся, кто вокруг нас. И терпеть скорбие, которую нам посылает Господь. Вот давайте тоже будем, по примеру, святых мучениц достойными христианами. Я вас поздравляю с праздником и желаю благодати Божией во всем. С вами была Евгения Мягкая. Редактор